Всем привет, ребята! И да, давно не виделись, а точнее, вы не видели меня. Расскажу, с чем же была связана такая долгая задержка на канале аж в 4 недели. Хотя меня и дольше на канале не было, но не суть. Первое, что вы можете заметить, это да, я подстригся и побрился, но ну, сейчас у меня немножко бородка уже отросла. Но я ее частенько так сразу э, отвечу для того, чтобы избегать лишних вопросов. Зачем, нахрена, почему, что это вообще? А, для чего я вот снял данный видос? А, данный видос показывает то, что я не забил, да? Я еще жив, и я еще буду снимать видосы, так что не отписывайтесь, ребят. Наоборот, зовите друзей и типа там подписывайтесь, там все такое. Ну, вы знаете. Вот. Я никогда раньше не снимал челлендж 24 часа где-либо, но вот тут вот решил так позабавиться то, что... Я работаю буквально 24 часа, и и типа, вот видос, пожалуйста, 24 часа на работе. И еще немного поговорим об этих самых видосах. 24 часа челлендж. 24 часа челлендж обозначает, что ты, ну или кто-то, кто это снимает, находится 24 часа в каком-то определенном месте. Будь то офиц-центр, ТЦ, зоопарк, аквапарк, любое место, он находится там 24 часа, сутки ровно. Не пришел в, там, в 9 вечера за 10 минут до закрытия и побыл там 10 часов да, до открытия. Нет, это не так работает. Но, видимо, те, кто снимают это, не понимают этого. Потому что, как я заметил, а я заметил это не один раз, многие приходят, ну, кто снимает эти челленджи, да, приходят в какое-то место, буквально за там, 5 минут до закрытия, да, за 10 минут, э, прячутся где-то, и все, Типа, магазин закрылся, они выходят, а, там, бродят, там, какое-то время, час, два, три, их палит охрана, и они уходят. А, типа, но ну, они не, не побыли там 24 часа, челлендж не выполнен. И у меня такое чувство, что я сейчас вот единственный, кто реально <laughs> выполнил челлендж 24 часа, но это все это забава ради, на самом деле. А... Так у меня претензий ко всем тем, кто-то это делает нету, и в общем, это все, что я хотел сказать, да. Просто накипело. Ну, собственно, приятного просмотра. Да. Ну что ж, я проснулся, собрался, и через 10 минут буду выходить на работу. Эх, не жизнь, а сказка Короче, я уже вышел И перед тем, как выйти Я посчитал И если я правильно посчитал То ехать до работы мне Сука, 7 километров Я не знаю, как так вышло Но, сука, это самая дальняя моя работа 7, блядь, километров ехать до работы Еба Иду сейчас, короче, на автобус Мне предстоит еще ждать его где-то минуту 10 может 15 не знаю на улице сука холодно все осень началась ребят. надевайте шапки да вот так вот ну короче я приехал на работу вот сейчас я короче переобуваюсь потому что ну в грязная кроссовка, здесь ходить вообще не кайф мои кроссовки, в которых я хожу здесь, они всегда здесь ну, ну всегда имеется ввиду то время, когда я здесь э, сколько я здесь работаю, точнее вот, первым делом что я делаю, когда когда прихожу на работу это вот переобуваюсь снимаю кепчик, куртку и надеваю свою э, свой китель сейчас замерз на самом деле на улице холодно там где-то минусовая температура, надо наушники выключить, кстати, а то я вчера, когда приехал домой, забыл их выключить, и они сели. Пришлось их заряжать ночью. Капец. Иногда такое чувство, что сейчас вот это вот все место, где я сейчас сижу, развалится к чертям. Но пока что не развалилось. Будем надеяться, что так будет и дальше. Следующим делом, когда я сюда прихожу, это я отзваниваюсь в офис, вот по такому вот телефончику. Вот так вот происходит начало моего дня на работе. Да кто там сигналит, ебаный роль? Что только кому надо? Это вроде вода приехала, но вода у меня есть. На самом деле мне сейчас капец как холодно, я хочу согреться, я включу сейчас обогреватель. Вот, да, он пока будет разогреваться, я не знаю, что чём да, это вода приехала. В общем, я ждал автобус полчаса. На остановке было холодно. Полчаса я его ждал. Когда дождался все-таки, я думаю, о, наконец-то автобус приехал. Слава богу. Ну, Время уже 7 часов. Я точно не могу сказать сколько. Где-то 7.15, наверное, плюс-минус. Вот. Ничего я еще делаю на работе? Ну, все. Сижу здесь, э -э смотрю. Кинчики, кин, кинчики Скачал несколько кинчиков Бошку с утра помыл пиздец а Кепку надел и все Пиздец В общем скачал несколько кинчиков Сейчас буду смотреть какой нибудь из них Потом буду играть Потом буду смотреть видосики в обед Да, я еще видосики с ютуба скачиваю Кстати, если ребят кому то из вас интересно Через какие программы я скачиваю фильмы И видосы на телефон сразу на телефон не на комп из компании телефон перегида а сразу на телефон то название я их оставлю в описании ну или возможно ссылки на них в play маркете да Второй программы для скачки с youtube в play маркете нету поэтому я оставлю ссылку Скачайте так правда там и там много рекламы но хуй бы с ней короче наехал на меня сейчас старший охранник за то что я сидел в телефоне ну Точнее, как сидел я, смотрел кинчик, но параллельно отвлекался на то, чтобы смотреть на стоянки, типа, за тачками. Он, типа, заходит такой, говорит, типа, так, телефон убрал, смотри за машинами. Ну, типа, сегодня воскресенье тут стоит от силы, сейчас скажу, 5 машин. Тут вот буквально 5 машин стоит с одной стороны и с другой стороны тачки стоят, которые вообще не уезжают никогда. Ну, там, может, пара машин, то не суть, короче. Вот. Сегодня воскресенье, и, типа, выходной день. С, что с этими машинами будет, я не знаю, типа, может кто-то приедет и начнет их по лабоухам херачить, я не понимаю. Просто тут такая работа, что, типа, да, надо сидеть следить, но, типа, не каждую же секунду вода вот пристально смотреть. Так, ага, на эту машину упал листик. М, сука, надо позвонить, сообщить, нет. Надо смотреть просто, чтобы, не знаю, чтобы что чтобы никто ее не украл или чтобы никто ее не разбил я не знаю ну короче на меня ехали просто не из-за чего ну может я что-то не понимаю он ушел и это главное сейчас буду смотреть другой кинчик. еще буквально полчаса до обеда я посмотрел фильм о шоу Трумана я много раз слышал о нем, но не хотел смотреть, потому что фильм старый, а я не очень люблю смотреть старые фильмы, ну, не нравится мне их качество и все такое, но подача у фильмов хорошая, то есть я посмотрел немало старых фильмов, которые начинаются от 90-х годов и там до 99-го, до 2000 -го года, некоторые даже были раньше 90-х, то есть там 88-89, где-то вот, короче, с 90-х по 99-й год, я вот смотрел несколько фильмов буквально, не сказать, что они, конечно, блистают качеством, да, там, но плюсы у этих фильмов только в том, что у них подача хорошая. Актеры не лажают и не переигрывают, не знаю, ну, спецэффектов, да. Какие спецэффекты могут быть в фильме начала 90-х годов? Ну, естественно, ребят. Это вам не сейчас, не 2К-18, это был 1К-990. <свят> Шоу на 94 -го года вроде как, но фильм прикольный. То есть, кто не смотрел, советую посмотреть. Серьезно, идея очень хорошая. Вот мне было бы интересно посмотреть на Переза... не, не перезапуск, как это... Мне uh, было бы интересно посмотреть на этот фильм в обработке нашего времени. То есть, как бы его сняли, если бы это было, допустим, не в 1994 году, а в 2018. или хотя бы вот начали бы сейчас снимать, и в 2020 году бы могли его выпустить. Как раз это было бы идеально. Просто типа, прикольно, ты родился вырос живешь типа на съемочной площадке то есть ты не знаешь о том что ты снимаешься в телешоу но тем не менее ты снимаешься в телешоу это круто это реально круто может вся наша жизнь телешоу но вряд ли это так хотя было бы прикольно обед прошел я похавал посмотрел видосик Теперь не знаю, что делать. Скачал, короче, программку для монтажа на телефоне. И знаете, ребят, вот если вы снимаете видосики, никогда не монтируйте на телефоне. Блять, монтировать на телефоне такой дерьмо, сука. Серьезно. Ни в одной программе для монтажа нет таких возможностей, которые есть в... Я имею в виду, ни в одной программе для монтажа на телефоне нет такой возможности, таких возможностей, которые есть в программах для монтажа. Ну, в полноценных, типа, на те, что... На компьютер, вот. Там, Premiere Pro, äh, Final Cut, там, äh, DaVinci Resolve, Sony Vegas, вот. Вот это заебись программы, да? А всякие вот эти вот, äh, которые на телефон, это такой ебатьня просто. Я сейчас немножко комментирую, такой, ёбаный рот. Вот, у меня там вышло на 10 минут, сука. Я бы эти 10 минут смог сократить до 5. Наверняка смог сократить до 5 и, типа, я бы сделал это буквально за 2 минуты, а здесь я это делал минут 5. Пиздец, это неудобно. Вот серьезно, вообще ни разу. Никогда не монтируйте на телефоне, серьезно. Если у вас есть хоть какой-никакой комп, скачайте Sony Vegas 10, 12, 13, 15. Какой на ваше говно пойдет. И монтируйте там. Будет лагать, но монтируйте там. Не на телефоне, блядь, никогда. Это пиздец. Серьезно, это пиздец. Да, это реально пиздец. Пошла какая-то движуха, я иду на первый пост. Ну, просто потому что надо. Попросили подменить. Вот я и, собственно, иду. Идти там и снимать себя, на самом деле, не очень поэтому. Давайте я сейчас иду, тут просто лужа, это не лужа, это, блядь, озеро, нахуй, просто смотрите сами. <смех> Жесть, правда. В ней купаться можно, пипец. Ты Еще одно, в нем тоже купаться можно. Ну вот я, собственно, и тут, на этом посту. Тут надо впускать и выпускать тачки. Ну, типа, тачка заезжает, я поднимаю, там вот шлагбаум. Вот он, вот это шлагбаум, его поднимаю тачка заезжает или выезжает но это ненадолго так буквально 5 минут подменить пока он в магаз ушел какие охуенные облака ну вы просто посмотрите это же пиздец это же так охуенно это блять как будто на фотошопленные вот серьезно жесть прикольные облака вообще Наверное, единственное, почему мне нравится подменять кого-то, ну, в основном, вот, на первом посту, вот здесь вот, где я только что был, это за то, что мне дают вот такие вот плюшечки. Типа, мне давали пряники всякие, там, печеньки, колу, там, про все наливали. Вот, и сейчас я подменил, и мне перепал сникерс. Круто! Прикольно! Орега да, прикольно. Еще, короче, здесь есть пес, но... А, зараза! Сейчас, покадите. Вот. Сейчас, сейчас, сейчас подойдет. Во, смотрите, какой красавец. Иди сюда. Иди сюда. Это, короче, мой друган белый. Да, мы с ним тут дружились. Я его подкармливаю иногда. Да, белый. Да. Пока я сидел и смотрел кинчик, а в этот момент. На территорию зашли какие-то две девки И пошли к офису И, короче, им на встречу выбежали две собаки Они Закричали, короче, просто Максимум закричали, типа Помогите Собаки лаяли, типа, ну, они лаяли И они такие, помогите, они чуть на забор не залезли Господи, я думал че че за тупые девки Капец Это просто было орно Сейчас, короче, идем включать свет. Это вот туда. Вот сюда. Но не в смысле, что мы будем туда залезать, а в смысле, что я буду ее снизу включать. Хотя хотелось бы залезть. Так, я подошел к рубильнику. Смотрите, как бы прикольно, да? Свет загорелся. Но пока что тут не видно, что он загорелся, то есть он еще слабый, но скоро будет светить сильнее. Ну, не знаю, сейчас может просто он не разгорелся еще толком. Вот, но пока так. Тут не видно еще, что светло, так что сейчас еще включу спереди, да, так. секундочку. Так, врубаем тут, и сейчас будет светло. А, вот, вот так. И вот тут тоже врубается. Ну и, собственно, все, наверное. Остается а только ждать, когда будут идти люди, чтобы, за, чтобы отдать ключи. Я вот так вот открываю тетраду, они здесь, они здесь пишут, расписываются за ключики, вот. и на этом, собственно, все. Сейчас, короче, минут через, через 40, пойду на, снова на, другую, на другой пост. До этого я был на другом посту, там, там это было там, а тот другой пост, он вот там. Они по факту ничем не отличаются, но туда я должен пойти, чтобы подменить его, чтобы он пошел, обход сделал. Вот как-то так, да. О, наверное, я думаю, что это будет одно из самых скучных моих видосов вообще на, на всем канале, то есть. Ну, наверное, не считаю видоса про комикс. Да. Но, ну, потому что ну что, это, 24 часа на работе, серьезно? При том, что я тут тупо нихрена не делаю, и тупо вот такие вот видосы записываю. Да, Это ж надо... Ну все, короче, я иду на ту базу. Вот, там сзади свет, который включил я. Я буду снимать снизу, потому что это слишком палевно. Если кто-то увидит, как я снимаю, мне это будет Хотя, какой ты вообще, на самом деле. Мало ли, что я делаю, снимаю, не снимаю. Хотя, лучше не снимать. Ну вот я, собственно, и на другом КПП. Тут, короче, немножко все по-другому. Тут типа, вот там шлагбаум. Вот тут тоже кнопки, чтобы открывать его. Вот. Тут телек передо мной. Вот он. Вот. Ну и собственно все. Здесь то есть даже насидеть и смотреть, чтобы кто-нибудь выехал или заехал но, собственно, тут никто и не выезжает а по вечерам и не заезжает, поэтому, поэтому бояться нечего так что я буду тупо сидеть, не знаю, в интернете видосики смотреть, там еще что-нибудь а, гениально придумали, смотрите, ручка это, это ручка а, я степлю подставлял ну, можно и ручку еще, короче, что сейчас интересно у нас в городе сейчас проводят KFC акцию, типа, да, а машина с KFC катается с разной едой по городу и встает в разные точки и, типа, у вас есть какое-то время, чтобы прийти и забрать этот заказ. Ну, не заказ, а то, что там будет, типа, там, Лонгер, Биг Мак, о, не Биг Мак, а, а, вроде Биг Мак, да я не знаю, на самом деле, там, KFC, МакДак, вроде еще что-то. Короче, забрать какую-то часть хавки. Вот там 7, 7 всего, то есть 7 чуваков может взять А я, сука, сижу на работе, как назло Вот именно в тот момент, когда я мог бы сейчас пойти И взять на халяву хавку Я сижу на работе Как же это, сука, обидно Ну, короче, сейчас, ребят, будем ворота закрывать Потому что время уже типа где-то полдесятого И в это время обычно никто Ворота Обычно никто не ездит сюда, поэтому тем более сегодня воскресенье. Все, одна ворота закрыта. Вот э, э. э, и вторая идет за ней. Пим, пим. Так, тихо. Ветра вроде не обещается, но я тут вот так ее выкручиваю. И чуть-чуть совсем... Чуть совсем, совсем закручиваю. Буквально, чтобы... Буквально, чтобы не открылось ветром. Теперь можно спать. Что ж, ну а вот так вот я сплю. Кладу между двумя стульями доску небольшую и сверху поролон. Вот так вот. Оп. Оп. Вот так вот, хоба, и все, и мягенько, но не очень удобненько. А подушка у меня, эх, ребят, видели бы вы мою подушку, вы бы охуели, сейчас покажу. А подушка у меня, вы ее, наверное, видите, сейчас покажу поближе, это вот так вот, вот. Это, короче, не подушка, это кофта, внутри которой находится куртка, да. Там моя куртка, но это собственно все. Я вот ее вот так вот сюда кладу, и она в принципе очень похожа на подушку, очень ее заменяет. Что ж, ну а то как может эта лампа? Я, я уже показывал в своем инстаграме, но сейчас покажу еще раз, если это получится. Сука. Что ж, пробуем еще раз. Сука. Окей, попытка номер три. Есть, получилось. Что ну а теперь я, пожалуй, ложусь спать, и на этом видео еще не заканчивается, потому что покажу вам, что я еще делаю утром, перед тем, как поехать домой. Но ну, а пока что, спокойной ночи, увидимся буквально через пару секунд. Ну короче, я просто, ребят, я иду вот выключать свет буквально. Сейчас, вот я делаю, сейчас я просто делаю буквально вот так и уже темно ну и сейчас я буду чё, пить чай хавать бутик э -э, и собираться домой да. именно так потому что мой рабочий день уже заканчивается время пол шестого пол седьмого ну в семь я уже буду идти на остановку вот так вот ну что, ребят, я дома все Теперь можно заваливаться спать. Ой, слава богу, наконец-то я дома. Ну, короче, это видос был такой, знаете, типа а, просто для того, чтобы показать, что канал еще жив, что я еще жив и видосы еще будут. А это так, а, меж меж видоси, скажем так. В общем, на этом все. Все ссылки вы знаете где. Что делать, вы знаете. Всем пока!